И всем привет! С вами Дар king и мы будем снимать с вами Майнкрафт. И сейчас будет интро. И сейчас будем, короче, э, улучшать нашу базу. Ну Добавим сначала стекла, наверное. Только нужно нам э, кое-что не забыть. Э, то что кое-что я прям сейчас забыл. А там заходим и фоткаем координаты, чё бы и нет. В принципе это законно. Все, сфоткали и теперь можно идти, в принципе, да. Да. а ну ладно в принципе пофиг ни хрена себе господь так <coughs> так наверное сейчас прям будем ломать. да наверное я даже все полностью сломаем бы и нет то кстати это мне поможет там еще было больше песка ладно. тогда сюда нифига себе сколько тут песка М -м -м. сейчас на яблоки так ты переключимся а хотят такого? хлеб тоже неплохая еда Ломаем хорошо. Ой, как приятно. Да. Сломался топор. Зашибись. Вообще прям круто. Сейчас я сделаю вот так и сделаю вот так. А. Нет, так уже не работает. Господи, еще и скоро ночь. Нам нужно быстрее туда. Спать. Нужно спать. Так. Уже скелеты! О боже мой. Ну нафиг. Так, где мой щит? Это на будущее, на всякий случай. Вдруг там будет крипер дома. Потому что у меня там нету света и... На всякий случай. Ну ладно. В принципе, вроде бы нормально. И <coughs> почему-то у меня... Так, собака, иди сюда. Нормально. Далее мы ее куда-то... Точнее, его... Да. Посадим, например, ну... Наверное, так. Чтобы было. Чё бы и нету. Так, давай, все, нормально. Бред нас ждать здесь, да. А мы пока еще покопаем песка. Я еще и даже кое-что забыл, да. Хотя в принципе, можем в принципе покуда этот верстак сделать, а, типа чтобы было. Так, все. Ну еще и на всякий случай железный топор. Чтобы было. Потому что этот тоже уже не годин. Господи. Хотя можно его и даже ломать И дальше идмте-ка ломать местность Майнкрафта. Так. Брым. Ломаем пока что вот так. Подбираем. И все. А. А почему дальше не продолжается? Стоп. Я что, снова сломал? Если я сломал Майнкрафт, то... Это довольно прикольно. Что тут при... Да, видимо, это серьезно я сломал. А то такого вообще просто не может существовать. Как? Господи, ломатель Майнкрафта 3000 просто. Зашибись. Да. Только начался ролик, а уже это поломал игру. Вообще просто. Зашибись. Кстати, строк Ну это. Почему-то я не поставил сундук, а он мне нужен. Так, песочек пока что сюда, и вот так. И сейчас будем пока что это... Что-то делать. Так, не так я все делаю. Ну, например, вот так сейчас сделаем. Во-первых... Господи, зачем я все время открываю? Так. Так, так, так. М -м. Допустим. Блин. Списка. Ладно. Я хочу, типа, красивый домик сделать себе. Чтобы было. Да. Это будет долго. Я не строитель. Хотя я почему-то в билд-бадл хожу. Ну кого это волнует? Хм. Нужно шесть. Изи. Так. Где там? Верстак? Вот он верстак. Так где? И вот так. Нормально? Нормально. Больно. Кстати, я на оптифане играю, потому что так, ну, вроде бы стабильнее фпс. Я же закрыл, Господи. Часы дичь. Так, Да Господи, где? Где? А, вот. Господи, что я сейчас сделаю? Ё-моё. Наверное, мы в этой серии, наверное, найдем алмазы и все. И все. Да. Нам нужно больше еды. Но ее мы не будем убивать. Да. Так. Еще больше крафта. Так. кстати, еще и тут то же самое сейчас я сделаю, потому что несимметрично. Вот так и вот так. Ну, вроде бы нормально получается. Так. Угу. Нормально. Короче. Для меня это сойдет, в принципе. Да. Нормально. Только куда остальные девать? Да про это я еще не подумал. Но наверное потом, когда буду маяки делать и всякое такое, возвращаем это все обратно и будем жарить еду. Точнее про это вообще забыл. Ха. Пока что тут всякое вот это будет барахло лежать. Сейчас сами и верстак, и все это такое не думаю. То, что это морочная стойка. Вот так сделаю. Типа будет плита, и вместе с таким этим... Ну, вроде бы как нормально выглядит, а вроде бы и хреново. Ну, ладно. Будем сейчас садить э, пшено. Давайте. Приступим. А хотя нам еще и нужно и дерево, чтобы сделать забор, сделать э, ферму, потом сделать э, еще что-то. Ну и все. В принципе, это планы на сегодня. Могу даже еще что-то сделать, и все. Да. Вот так. Так. Ладно. Корова mm -hmm. а. больше дерева нормально, снова летающее дерево. Это было, угу. зомби еще так. Ну и 17 вроде бы подойдет. Нужно еще палки. Ну и все вроде бы. Ещё и еще верстак. Прям на ходу все сделаем. Правда, я забыл, как все это делается. Вроде бы вот так и вот так. Это калитка. Если вот так, то это забор. Понятно. так господи вот так и вот так я тут очень сильно близко зомби они снаружи а там внизу слишком странное ощущение как-то сзади кто-то подойдет Да. Так, а чё? Яйцо! Нормально. Яйцо нам нужно. Тортик. Хочется тортик. Хотя... А -а -а! Блин, обидно то, что я их пока что не могу завести. Хотя, чё бы и нет, пока что в дом. Они же у меня не убегут. Так, давайте. Даже целых три. Нормально. Ой, будем размножать. Только самое обидное то, что они такие медленные. Ну как бы все тут медленные. Хотя лошади они довольно быстрые. Да. Давайте. Офигеть. Вот тут будет самое опасное, мне кажется. Она самая короткая. Давайте. Ребята. Ребята, ну, господи! Я не могу посрать на эту. Это мне нужно. Теперь еще другие просрались. Господи. Давайте, идемте-ка. Давайте. Господи, какие же они медленные в воде! Кто это? это спасибо господи сколько же яйца че окей так мы уже почти близко блин ну, ладно почти близко зашибись давайте ни хрена себе сказал я себе Давайте. Давайте сюда. Давайте еще. Они вообще другой маршрут сделали. Давайте, давайте. Так еще самое последнее. И, И прям в дом. И будем пока что там... Э... Это их ферма. Да. Давайте. Залезайте. И все. И можно уже спать. Окей. Первая миссия сделана. Ой, господи. Ладно. Следующая миссия, мне кажется, это самое важное. Построить это все. Ну, как бы это. Вообще, в принципе, это и правильно. Это все делать. Еще одну калитку, чтобы было. Было легко скрываться. Офигеть. Офигеть. Павук. Давайте его убьем. Давайте. Чтобы и нет. Да. Неплохо. Отравление можно еще с помощью этого сделать. Да. Только начинается это уже хорошо. Мы, наверное, где-то тут сделаем пока что это. Потом будем это все садить. Господи, это вообще некрасиво. Ну, в принципе, ладно, пофиг. А, так я же сначала для этого делал. Ай, да кого это волнует? <клёх> наверное, где-то тут будем делать пока что. Блин, придется это все сломать. Потому что я хочу прям тут, и чтобы все язык надо смотреть, выросла или нет. В принципе, наверное, нормальная идея. Я надеюсь. Уже больше места стало. Вообще хорошо. Дальше еще здесь. Да нет, в принципе, давайте прямо так. Так. Нормально. Нормально. Так, давайте строить, наверное, сначала две калитки. Так, где будет вход? Так. Наверное, и здесь, потому что это логично. Тут. А может она и сразу вот так. В принципе, стоп, победитека. Ну да, давайте лучше вот так сделаем и дальше строить. Да. Блин, почему я это все не по максимуму сделаю? Ладно, переделываем. Окей. Вот так сделаем. И далее закрываем. Обидно то, что не хватает, ну ладно. Сейчас э, это все сделаем, прям тут. Да, я не то взял. Господи. Да. а, бомбит. Ладно. Блин, мне придется полностью дерево-то срубить. Ну ладно, в принципе, можно и так. чё тут была пещера а я вроде бы сначала офигенная пещера конечно да просто офигеть На. блин еще не могу тебе бежать а мне только хлебом питаться и все ладно. Погнали. Тер, Теперь делаем вот так и подходим и крафтим. Все. И сделано. Так. Сейчас, наверное, тут сделаем кое-что. Это интересненько. Так, во-первых, вот так. Мне кажется, это нормально. Бесконечный источник. Точно, бесконечный источник. Где у нас? М -м -м. Ребята, как думаете, мне на них лучше идти или нет? Ха! А, у меня и так есть уже этот бесконечный источник. Да и ладно, в принципе, еще один сделаем. бы и Сделаем вот так. И снова сделаем вот так. Ну и в принципе все. И вот так сделаем. Чу. Чу я сейчас сделал? Ладно, мне кажется, рейд нужно это. А где они? Ну все, просрал. Ой, блин. Вообще, жесть. <свеч> а нет, не просрал. Нет. Они куда-то, знаете, идут прям такие блатные. Сейчас идёмте-ка на них. Ладно. Погнали. Нормально. Да, господи. <звук> Окей. И, конечно, из них не выпал арбалет. О, нет. Погодите-ка, <звук> а есть <звук> тут молоко? Сейчас, подождите-ка. Надеюсь, я еще не всех убил коров, потому что это будет трагедия тогда для нас. Да. Я уже передумал об этом. Да. Потому что для этого нужна такая подготовка, это просто пипец. Окей. Okay. Тут-то нигде пока что нету никого. Господи! Mm -hmm. хлебушек Ну зато есть хотя бы флаг. Уже хоть что-то. Или я ради этого все делал флага? Ради бы ради флага. Или нет? Ну короче, ладно. Так, тут нельзя. Ладно. Татратс. Угу. Пока что еще ничего нету, Господи, где коровы? Свиней я вижу, в принципе Они даже там Вот, я даже вам показал Но где коровы? Коровы, вы где? Алло Господи Если они тут Тут ламы С ламы можно что-то взять Наверное Прикольные звуки Будем дальше тогда идти Что ж сделать-то еще другие ламы так да ничего нету точно серьезно да видимо ничего серьезного нету окей окей ну тогда полноценно это все сделаем и все. <смех> и придется вот так выкручиваться. Угу. Так, нигде еще. Я не буду прыгать. Не хочу потерять опыт. Это будет плохо, если я потеряю опыт. И... все. Вот так. Чуть не упал, кстати. Коровы! Так, ладно, потом. Потом. Наверное, уже это затянутое видео наверное 100 процентов потому что у меня все такие видео ну почти блин я бы офигел если я бы туда упал да ну, ладно в принципе пофиг давайте-ка пока это сделаем вот так чиха нет не слишком далеко Господи, тут у меня хоть сколько, да, только две. Да. А давай, иди сюда, да иди сюда. рано, все. <связь> Все, ладно, пофиг. Пока сделаем вот так. Да, ребята. Ай, Блина. А уже вот так хотя. Ну все. В принципе, почти все готово. Теперь нужно только посадить. И все. Наконец-то! Сейчас по кругу это все сделаем. Ха-ха! Только по кругу. Ладно. Я, в принципе, только ради этого хотел видео заснять и.. Тем более у меня еще было ограниченное время. Ну, еще и молока попить. на да. В Майнкрафте. и очивку, тем более, еще и сделать. А тут очивок просто навалом. И вы это знаете. Вот они, коровы. И будем это пить. И дурное знамя, я надеюсь, то, что уйдет. Да. Господи. Если я попаду, то я не умру. Я попал. Е. Наконец-то молоко. А, смотрите. Вот, даже вот так можно съесть. Нету. Вс ⁇ Минус. Вс ⁇ ну, в принципе, я правильно сделал, потому что я вообще был не подготовлен к этому. И когда я, например, к другим деревням бы подошел, то был бы рейд. А мне не хочется этот рейд. Да. Ну и поэтому вот так. Так, сейчас еще кое-что, наверное, понаделаем. Хотя давайте на это залезем и все. И будем заканчивать, в принципе. Господи, залезь, так нормально. Господи, Аааа, -а господи, у меня первая не получается. Ладно, ну, ладно. Короче, всем удачи и всем пока. С вами был Dark King и не забывайте то, что э могут выходить иногда реже видео иногда каждый день. Поэтому всем удачи и всем пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.